Ну чё, сразу летаем в ставку на 784 доллара, а на балансе 8 тысяч баксов поехали, бля, жёсткое начало ролика. Привет, дорогие друзья, это Человек YouTube. с шансом 51% залетаем на ставку 784, блядь, бакса. и, к сожалению, плоскогубцы проигрывают. Мы на Хеллсторе, ссылочка на сайт в прикрепе. Каждому новому пользователю Хеллстор дарит по 2 халявных бакса, поэтому ссылочка в прикрепе будет. И да, ребят, ролик рекламный, я это не скрываю, но зайдите ко мне на канал, сейчас мы начали делать много прокачек ваших инвентарей, то есть много, и мы опять, кстати, слили. Много прокачек инвентарей подписчиков, и я надеюсь, что подобные рекламные ролики вы также будете поддерживать лайками, потому что если будет много просмотров со мной, дальше будут ребята сотрудничать, и естественно будет на что качать ваши аккаунты. И кстати, кто не видел, да блять, мы проиграли три кунфли по тем временем Кто не видел, у меня новый проект вышел на канале. Битва прокачек инвентарей. Если хочешь попасть, подписывайся на мою ВК-страничку, и там буду рандомным образом выбирать людей, кто в прокачку попадет, так как список пополняется только в тот день, когда я ролик записываю, поэтому ну, посмотри ролик и залетай на прокачку. Тем временем вы залетаете на прокачку, а я залетаю на X. 5. Сразу ставим ножики. Блин, вот X5 здесь это мой любимый режим. Вообще это режим колесона, я всегда фигачу на X5. Потому что если вот сейчас, смотри, залетает ставка 2000 баксов, мы выиграем 10 тысяч долларов спокойно. Просто на спокойно. Но вопрос в том... Бля, это вот... Это было так близко. Вот, серьезно. Ладненько. блять, ну это было очень близко. Я реально на секунду подумал, что все. Вот оно, блять. Ну уже как-то знаешь, я не знаю, мы сейчас... Поставили до 5-2 тысячи долларов. И если опять это все дело пролетит, ну, это будет очень хуево. Прямо максимально. Может быть, надо начинать, как и в прошлом ролике мы делали, с апгрейдов. Потому что, ну, блядь, это вообще не дело. Хорошо, давай мы сейчас пробуем сделать... Ну, уже горит уже жопа. Нельзя так много проигрывать. Мы выберем скин за полторы тысячи долларов. Что-то 15 написал. За полторы и за... Давай за тысячу баксов. Того у нас 55%. Попробуем за заапгрейдить. Бля, я надеюсь... Оно зашло Итого мы имеем в инвентаре два скина Дорогих и нож за сотни долларов В целом неплохо Можно попробовать пойти апгрейдами Потому что что-то как-то э, колесо x 5 x 3 сливает А здесь смотри, блядь, здесь оно дает Как же это сочно И по итогу у нас есть 3200 Ну ладно, хоть что-то В принципе, блин, можно конечно дальше в апгрейдер зайти На коинфлип я тоже что-то больше не хочу Вот апгрейды сегодня хорошо идут Ладно, давай еще раз попробуем на покупать скинов Но сейчас что-то я очкую Чё-то я очкуюсь, да не очкуй ты, Славик, да, как в одноименном сериале, но давай все таки попробуем. А, красное было, заебись, вот смотри, а, закономерность, человек вышел и красное зашло. Не, ну это же издевательство, ну чё за, блядь, чё, мне реально на апгрейдах надо сидеть. Хорошо, если ставка сейчас не заходит, мы идем на апгрейды и после апгрейдов только идем на колесо. В прошлом ролике мы так сделали и страта была, ну, хорошая, рабочая, то есть мы подняли. Видимо, сегодня нужно делать так же Бля, ну нет, надо, короче, с апгрейдера заходить Потому что иначе это тяжело Давай все просто на x2 будем делать так, первый заход есть, если все скины зайдут, это будет шикардосно. Что-то мы перчатки выбрали, во, 700 долларов. Короче, делаем x2. Может вообще ничего не зайти, потому что очень много апгрейдов до этого залетело. Но, видимо, сегодня все-таки придется штамповать именно апгрейдами. Потому как, блядь, ну я не знаю, колесо у нас вообще не заходит. Здесь уже два захода есть, Ну, можно сейчас, конечно, за раз два скина, но что-то я очкую. Что-то я очкую, Славик, поэтому давай-ка мы с тобой... Бля, хорошо, хорошо. Этот скин я вот уже переживаю. Но опять же, 2-4. Ну давай будем пробовать. Ладно, просто все, x2 умножать, пока не закончатся скины. Потому что, ну. Nice! На колесо мне страшно идти. Итого у нас 2700. М -м, блин, ну вот, я сейчас не знаю. Давай попробуем еще. А может, это вот сейчас уже опрометчивое решение, но нет, оно заходит. Ну, как-то нужно поднимать слитые деньги, поэтому я, наверное, все-таки буду делать x 2 Это, скорее всего, сейчас самое правильное решение. У нас с тобой 4200. Это шикарно. Вот сейчас я продам. Все-таки буст идет. И с... наступлю на старые грабли. Вернусь на колесо. Я, блин, я хочу забрать сегодня колесо. По-любому, как-то надо это сделать. Покупаем байонетов и поехали Главное, чтобы не красные Все-таки... Найс, красная не залетела. Я вот хочу еще попытать удачу и долбануть по три айтема на красное. Смотри, это будет у нас что получается? 900 баксов. При победе мы получаем где-то, ну да, 5 не где-то мы получаем 5000 долларов. Это круто. Но нужно еще выиграть. Это не 15, не 10, даже, да, как мы с тобой изначально хотели. Но, ну, блядь, это 5000 баксов. Пожалуйста, давай красный я один раз. Один, просто один. Нужен сейф. Это будет красная. Пожалуйста, блядь, красная. Пиздец, она пролетела. Смотри, что делать. Ладно, мы еще три скина ставим. Если нет, опять идем в апгрейдер. Ну, если сейчас не заходит, я думаю, что мы просто будем потеть на апгрейдере. Я засуну 4 вот этих замечательных ножа. 1400 став. Куча синих. И сейчас дропается зеленая. И человек будет очень горько плакать. Давай, красная, пожалуйста. Красная, red. Один раз. Один раз. Все, пожалуйста. Пожалуйста, один раз красная. Плес. Блять, ну не, это издевательство. Это просто издевательство. Ну что, поехали апгрейдер тогда. Ты видишь, как получается, в прошлом ролике мы выиграли, а сегодня идет какой-то, ну, ну, отсос. По-другому никак не скажешь. Просто максимальный отсос. И сейчас и на апгрейдере, да, пойдут сливы? Вот будет шикарно, блять. Ладно, здесь заход. Гуд. Вопрос, как долго будет этот аттракцион щедрости. Слушай, а вот это меня... Вот это меня реально уже радует. Давай-ка мы сейчас попробуем сделать следующим образом. Вот это дело мы продадим. Я сейчас хочу рискнуть. Ну, не рискнуть, а именно... Добить уже апгрейдером, потому что колесо, ну, вообще не заходит пять возьмем скины по 300-400 долларов Ну да, где-то вот так, еще даже чуть-чуть останется И поехали, сразу фигачим по два скина Я не знаю, зачем я так их разменял Колесо сегодня не идет, попробуем на апгрейдере Он вроде бы как заходил Главное, чтобы сейчас ситуация не поменялась в другую сторону. Хорошо, нож зашел. 45%, нож зашел. Отлично. Перчатки 1500. Вот тут поинтересней. Поинтересней, подороже, естественно, оно не заходит. Мы сейчас подслили. Давай, блядь, давай рискнем. 44% прин за 2000 долларов. Кайф. Вот это уже другое дело. Вот это уже... А, у нас еще откуда-то закалка, я понял. Что мы сейчас можем сделать? Мы сейчас можем сделать вот так. 5800. Блять, оно не зашло. У нас остается 200, сколько там, 234 доллара. В прошлом ролике мы бы установили. сегодня это сделать не получилось. В любом случае, видос на канал полетит, чтобы вы видели, что никаких чудес не бывает. Вот, вот как оно все есть. Бывает заходит, бывает нет, Блять, но ну никто от этого не застраховывает. 1900 баксов апгрейд не зашел. Я не хочу, чтобы выделили шикарную картинку, типа каждый ролик мы плюсуемся, нет, в предыдущем ролике, да, мы плюсанулись. В этом, ну, вы сами все видели. Оставим все это так, как есть. Ну, я на самом деле дурной, нужно было просто сидеть на апгрейдере. Тем не менее, вы можете попробовать сделать все то же самое, что и я, не внося денег, потому что у вас халява в виде двух долларов на сайте есть. Также промик прикрепи будет. На этом все, это был Человек. Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку. Всем пока.